Всем доброго дня и ночи! Вы снова с нами на нашем канале, рады вас приветствовать! Сегодня у нас видеоинструкция, как правильно собирать лесенку К021. Данная лестница подходит для монтажей в дачных домиках, двухуровневых квартирах и даже коттеджей. Рекомендации по сборке. Перед началом сборки вы обязательно не забывайте покрыть лакокраской лесенку. Сборку должны производить не менее двух человек. Для сборки вам понадобится молоток, ключ гаечный на 17 19, отвертка-шуруповерт, комплект и поставки не входят. Последовательность сборки лестницы приведена далее на видео. Окончательную затяжку резьбовых соединений саморезов производить после полной сборки лестницы. Модификация лестниц бывает левосторонней и правосторонней. Высота минимального подъема 2,925, высота максимального подъема 320. в данных лестницах. Увеличить высоту подъема вы можете подиумом. Число ступеней 15, ширина марша 900, высота шага ступеней 195 мм. Толщина ступеней 40 мм. Максимально допустимая статическая нагрузка 200 кг. Габариты лестницы в плане 1665 на 2700 мм. Минимальные размеры требуемого прямоугольного отверстия в перекрытии верхнего этажа. 2700 на 920 миллиметров Look at some.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 Yeah. Healthy